Итак, продолжим. На очереди у нас вот информации о видах номенклатуры и о номенклатуре. Открываем систему. Итак, виды номенклатуры. Нормативно-справочная информация, виды номенклатуры. Что же такое виды номенклатуры? На самом деле, виды номенклатуры это некий обобщающий классификатор для нашей номенклатуры. В разрезе «Виды номенклатуры», например, можно указать такие вещи, как режим учета э, товара на складах э, с характеристиками, без характеристик и так далее. Давайте создадим вид номенклатуры и можем видеть, что от нас требуется определиться с типом номенклатуры. Что же такое тип номенклатуры? Ну, есть исчерпывающая подсказка. Всего есть три типа номенклатуры. Понятно, что нам нужен товар, то есть то, что можно положить на склад. Как мы назовем наш вид номенклатуры? Поскольку мы с вами собираемся торговать констоварами, гипотетически я тут подготовил некоторый ассортимент, и вот у меня целый список ручек, ручки гелевые автоматические. Вот мы назовем наш вид номенклатуры «ручки». Что еще можно указать э, у вида номенклатуры? Можно указать значение по умолчанию. Укажем единицы измерения штуки, ставка НДС 20%. Ну, все. С видами номенклатуры мы с вами разобрались. Давайте теперь займемся самой номенклатурой. Раздел «Нормативно-справочная информация» — «Номенклатура». Создадим группу «Ручки». И в самой группе будем создавать элементы. Обратимся к нашему списку. Итак, ручка гелевая. Укажем артикул. И на вкладке дополнительно мы укажем... Бренд. тут же его и создадим посмотрим в будущем какие возможности нам будет предоставлять указание всей этой информации так, ну что ж с номенклатурой все на очереди у нас с вами отражение самой информации поступления товаров, отражение возврата поставщику и посмотрим, какие системы предоставляют средства для анализа остатков на складах.